Владимир Вольфович, у вас три минуты. Пожалуйста, ответы на записки. Да, я начинаю отвечать. Вопрос о разгуле суверенитетов. Этот разгул ведет к гибели нашего государства, поэтому никакого разгула суверенитетов не может быть. Суверенным может быть только одно государство. Вот Россия в границах СССР. Вот это суверенитет. Все остальное это полнота экономической власти. Пожалуйста, сколько хотите. Но политический суверенитет только у одного государства. В случае неизбрания Ельцин уходит, что собирается сделать? вы? Я остаюсь, я никуда не ухожу, я буду продолжать борьбу на всех уровнях. Как от, расцениваете отсутствие Ельцина за голубым столом? Очередное предательство. Сперед он предал партию, которая дала ему все, что можно в этой стране, в этом мире. Теперь он предает вас, избирателей. Очередное, второе, за один год. Вот подумайте. Практическую Ельцину я уже говорил. Это радикал, это новый революционер. Это Ленин конца 20 века. Прорваться в Кремль натворить снова самых много плохих дел Разрушить государство, он его уже разрушает И потом он умрет, уйдет из нашей жизни И мы будем вспоминать и оценивать его политику Как вы собираетесь понижать цены, которые были повышены 2 апреля? Я отменю это повышение цен Это грабеж нашего населения, поэтому никакого повышения цен не будет Будем по-другому выходить из экономического кризиса Опять отношение к Ельцину, я уже все сказал Почему вы так зло отвечаете на все вопросы? Когда страна гибнет, улыбаться это безнравственно и уже идет война. Она уже была за Кавказом, теперь на Северном Кавказе, все ближе к Москве. И улыбаться в этой ситуации могут только люди, которые не понимают, что происходит в этой стране. Насчет русских прибалтики, Прибалтике. Сговор Ельцина и Силаева по изгнанию русскоязычного населения. Да, это имеет место. И они вновь обманывают вас о том, что якобы договора России с Прибалтикой защищают русских. Нет, никакой защиты не наступает. Они с вами не встречаются. Ни Ельцин, ни другие министры нового российского э, руководства А дискриминация русских продолжается Если я стану президентом России, никакого переселения русских Из Можикяя и других регионов Прибалтики не будут И все русские, которые уехали, вернутся на старое место жительства Я уже сказал, что я буду защищать русских на всей территории СССР И они, эти союзные республики, заплатят компенсацию За то неудобство, которые нанесли Русскому населению за эту дискриминацию в эти последние годы. Значит, опять Прибалтика, опять Ельцин, я согласен. Вот недавно сейчас обсуждается закон об образовании в Латвии. И там статья пятая, опять дискриминация в отношении русских. Значит, э со второго курса всех вузов Прибалтики обучение будет вестись на латышском языке. Это вот после поездки Ельцина в Прибалтику. Я все это знаю, все это учитываю. И я вам обещаю, что все эти нормативные материалы. И законы будут отменены Никакой дискриминации русских нигде Ни в Прибалтике, ни в одной другой точке Советского Союза Значит, русскоязычное население не участвует в выборах Вы будете участвовать в выборах во всех На всей территории Советского Союза Владимир Вольфович, благодарю вас Напоминаю, Я продолжу. напоминаю вам, товарищи телезрители Те, кто включился не с самого начала в эту программу На, на, на волну центрального телевидения Что вы смотрите прямую эфирную передачу «Кто есть кто» представляющую кандидатов на пост президента России. Мы... Владимир Вольфович Жириновский, вам дается пять минут для освещения экономических аспектов вашей программы или так сказать, для любого выступления на любые экономические темы ваших или иных программ. Следующим, последним в этом туре будет выступать Владимир Викторович Богатин. Прошу вас, Владимир Вольфович, об экономической программе. Вас уже не раз обманывали, когда вы выбирали депутатов совсем недавно. И сейчас вас снова обманывают, говоря о том, что возможна экономическая реформа. Пока мы не решим политические вопросы и национальные, никакие реформы в этой стране не пойдут. И никакие иностранные инвестиции и помощь из-за рубежа невозможна. Поэтому я вновь возвращаюсь к национальному вопросу. Вас пугают, что возврат к губерниям ухудшит ситуацию? Она сегодня ухудшилась. Гражданская война сегодня уже идет, И на это нужны деньги. Поэтому для экономической реформы нам нужны средства – а средство даст два дополнительных источника. Это другая внутренняя политика, то есть другое решение национального вопроса, и другая внешняя политика. Пока мы резким образом, кардинально не изменим эти два вопроса, у нас не будет денег. Значит, не будет экономической реформы. Будут одни разговоры, обещания. Вам уже обещали продовольственную программу выполнить к 90 году. Вы все получили? Вы получили талоны, которые не можете отоварить, и военные нормы. Вам обещают жилье к 2000-м году. Вы ничего не получите. Поэтому это пустые обещания. Это снова ложь и обман. Вот то, что я считаю, можно сделать по экономической реформе, это именно получить дополнительно деньги. Если конкретно сказать о шагах, связанных с переходом, допустим, к новым экономическим отношениям, то я здесь выступал бы сторонником снятия ограничений с любых видов экономической деятельности. Сегодня у нас ноги и руки спутаны. Законодательство все извращено. До сих пор действуют статьи в Уголовном кодексе, как раз запрещают переход к рынку и к новой экономической политике. Пять лет наказания в тюрьме за то, что вы будете заниматься частным предпринимательством. Вот видите, в очередной раз вас обманывают. Вам лгут сверху те, кто уже управляют Россией и всем союзом. Значит, пока не будет нового законодательства, нового государственного устройства, нового политического руководства в этой стране, Никакая экономическая реформа не пойдет значит не будет никакого улучшения в вашей жизни. вот я бы <клёх>, первыми шагами снял эти все ограничения чтобы вы каждый россиянин <клёх> в любой точке нашей страны могли заняться чем вы хотите. это должен быть заявительный порядок. не надо унижаться в исполкомах, оформлять много документов, справок вы имеете полное право в любое время начать свое собственное дело. Займитесь бизнесом и налоговая политика должна быть в ваших интересах, в интересах производителей. Вам никто не должен мешать. И государственный сектор, и кооперативный, и малые предприятия должны быть поставлены в одинаковые условия. В одинаковые. Закон он, этим универсален. И налоговая политика должна быть одинаковая. Большинство вашей прибыли должно оставаться у вас. До 70%. Заплатите налоги в местный бюджет, в губернский, центральному правительству. Все остальное остается у вас. Сегодня этого нет, к сожалению. Поэтому она, экономическая реформа, не пойдет. А так, в принципе, конечно, нужен рынок, но нормальный рынок. Рынок, на котором вы сможете все купить. Товары должны перемещаться. Поэтому, чтобы это произошло, нужно раскрепостить нас всех. Мы должны получить экономические свободы. Вот когда я говорил о политическом суверенитете, я имел в виду только суверенитет одного государства. Когда я говорю об экономических свободах, я имею в виду вашу свободу, каждого из вас. Открывайте пекарни, коптильни, мастерские, маленькие заводы, выкупайте магазины. Только это спасение. Вы говорите торговая мафия и другая. Да. Вот нынешний этап экономической реформы. Это продать все что у нас есть южной мафии. И она уже имеет миллионы. Продать все иностранцам. И они уже продают. Вы русские, россияне и малые народы ничего не получите. Вы будете объектом эксплуатации. Так вот нужно провести приватизацию обязательно. И обязательно чтобы вы проживающие в ваших квартирах стали собственниками вашего жилья. Вы проживающие в ваших городах стали собственниками тех предприятий, где вы хотите стать этими собственниками Или государственный сектор остается Это не обязательно все приватизировать 60-70% предприятий останутся в госсекторе Но если вы станете владельцами и собственниками, вы станете свободными людьми Но вам мешают, вас опять обманывают Вы не станете собственниками и владельцами при нынешнем этапе экономической реформы Уже южная мафия скупает все Посмотрите москвичи и рынок Вот такой будет вся наша страна если у власти останутся те, кто сегодня заседают в Кремле и на Красной Пресне. Кстати, имейте в виду, это одна команда. Я смело могу сказать, и Ельцин, и Горбачев, и некоторые из присутствующих здесь, и кандидаты в мэры Москвы Ленинграда, и эти академики-ученые, это все одна команда банкротов, которые не справились и не смогут вывести страну из кризиса. Это они завели в тупик. Поэтому все их обещания, что вот-вот рынок, вот-вот приватизация, это обман. Ничего не получится, пока мы не сменим команду. В этом вся проблема. Поймите, эта комедия должна закончиться. Это фарс. Благодарю вас, Владимир Польфович. Пожалуйста, ваша очередь. Я отвечаю на вопросы, которые поступили. Вы обещаете защищать русских в любой республики, Что же будет с другими людьми другой национальности? Все будут под защитой президента. Но сегодня пока антирусские настроения наиболее сильные, поэтому я вопрос русский поднимаю. Намерен ее поддержать развитие движения казачества? Да, казачество будет восстановлено по всему югу России, от Краснодарского края до Сибири. Вот недавно президент Казахстана советовал Михаилу Сергеевичу не разрешать восстановление казачества в Уральской области. Я противник этого. Оно будет восстановлено везде. И я не буду прислушаться к мнению президентов других республик. Казачество будет восстановлено. Будет ли возвращен Крым России? Да, все исконные территории России будут возвращены. И сразу. Где гарантия того, что ваша национальная политика набернется кровью для народа России? Она уже сейчас в крови. Сейчас в крови. Вот по той модели, которая действует нынешними правителями России и Союза, у нас кровь гражданская война. А тогда ее как раз не будет. Как собирается поступать с членами ООН Украины и Беларуси при решении национального вопроса? Только Россия будет членом Организации Объединенных Наций. Таково положение международного права. Что предполагаете сделать, как политика, если президентом все-таки станет Ельцин? Ельцин не станет президентом России. Мы не можем погибать вместе с ним. Когда американский президент вступает в должность, объявляет амнистию уголовным элементом. Да, за хозяйственные преступления – да, но не убийцам, насильникам и ворам. Как реализовать принятый российским парламентом закон о милиции, обеспечить работников милиции жильем. И армия, и милиция будут находиться непосредственно под защитой президента. Я обещаю режим наибольшего благоприятствования и армии, и милиции. Как защищать собирается конкретно русскоязычное население, проживающее в Прибалтике и в Молдове? Ответными мерами, только через экономику. Танки я никуда не пошлю, через экономику, когда все будут знать, сколько стоит русский металл, русский лес, русская нефть, русская пшеница, русские машины. Когда они поймут, что это стоит, они поймут, что такое суверенитет политический и экономический. Значит, никакого роста великорусского шовинизма не будет. Прекратите антирусские настроения в национальных республиках, и я русский вопрос снимаю с повестки дня. Что вы сделали для России, почему так нападаете на Ельцина, как, когда он так много сделал для России? Он ничего не сделал для России. Он последний из этой гвардии уничтожает Россию. Но больше уже этого никто не позволит делать. Означает ли вы, что, что станете президентом России, значит вы станете президентом всей страны. Да, имеется в виду, что в Москве должен быть один президент. Один президент. России это имеется в виду все наше государство. В границах СССР. От Молдавии до Камчатки, от Мурманска до Кушки. Разделение России на губернии это не восстановление империи на основе унитарного режима. Нет, не унитарный режим, федерация и не империя, а обычная президентская республика в европейском понимании. Значит, президент, я уже сказал, должен быть один. Как относится к обществу память? Никак, я не знаком с этим обществом. Вы считаете, что с приходом власти настанет преимущество время фашистских группировок в России? Нет, это сегодня. Я еще не пришел к власти, а уже фашистские группировки существуют в национальных республиках. Благодарю вот вас, именно вас... сейчас, потому что нету настоящего президента России. Самое главное, граждане России, это ваша безопасность, ваша жизнь. Присутствующий здесь Вадим Викторович Бокатин был несколько лет министром внутренних дел этой страны. Именно в этот период и начался разгул преступности в этой стране. И очень странно, что он до сих пор не может ответить, почему он перестал быть министром внутренних дел в этой стране. Именно когда он был министром внутренних дел, началось создание двойной милиции в республиках Прибалтики. И это ущемило права русских. И дальше я говорю о социальной политике. Вам снова обещают. Уже обещали 70 лет. И обманывали 70 лет. И снова говорят, что надо помочь женщинам, детям, старикам. И не помогут. Только отдайте им голоса свои. А с 13 июня все начнется по-старому, как и было в этой стране. Они все присутствующие здесь в одном правы. Денег в этом государстве нет. Но я единственный говорю, где их взять. Это другая внутренняя политика, я имею в виду национальный вопрос, и другая внешняя политика. Если мы резко изменим внешнюю политику, перейдем отнош от отношений восток-запад к отношениям север-юг, обратим наше внимание на наших южных соседей, Иран, Турция, Афганистан. Мы резко улучшим экономическую ситуацию в стране. Там много продовольствия, там много одежды и обуви, там много мест для отдыха. И там нуждаются в нашей промышленности, в том, что мы производим здесь. Вот если построить новую внешнюю экономическую политику и провести финляндизацию этого региона, то мы резко улучшим ситуацию социальную в нашей стране. А так, милые женщины России... Вам уже в семнадцатом году сделали подарок, приравняли вас к мужчинам, и вы уже забыли, что вы женщины. Вот я бы хотел, чтобы новая социальная политика создала бы ситуацию, при которой вы в первую очередь бы почувствовали, что вы женщины. Они а мучились бы, думая о ваших детях голодных, о больницах, где не лечат, а калечат ваших детей. Не думали о муже, у которого не получается карьера. Не думали бы о жилье, которого вы никогда не можете получить, и всю жизнь в очереди. Всю вашу жизнь вы несете сумки, стоите в очереди. И вечно ожидаете. Вас всегда обманывали. И ничего не получится до тех пор, пока в этой стране не будет другая внутренняя и внешняя политика. Пока в этой стране не будет другой президент. А сейчас я хочу обратиться к молодым. К молодой России. Вот именно молодежь, я рассчитываю на нее, потому что я самый молодой кандидат президента республики. Самый молодой. Впервые за историю и сможет появиться президент, которому всего 45 лет. И я знаю ваши проблемы. Ваше желание быстрее начать жить самостоятельно Получить жилье, не зависеть от родителей Но вы этого ничего не получите Потому что на это опять же нужны деньги И правильное понимание ваших проблем Вас всегда обманывали Молодым везде у нас дорога Она всегда была закрыта для вас А говорили, что старикам везде у нас почет Никакого почета Охаивание и очернение всего старшего поколения Участникам войны стыдно одеть ордена Сегодня сносятся памятники героям всех последних войн Вместо этого памятники фашистам, бендеровцам, эссеевцам. Вот это начало фашизма. И некоторые пишут, как он начнется. Вот он уже начался в нашей стране. Фашизм. Поэтому старшее поколение тоже оплевано. Они боятся говорить о прошлом, как будто бы они виноваты, не они виноваты. Отвечают руководители. Но многие из них уже умерли, но часть из них жива и продолжает нами управлять. Поэтому проблема есть у всех. Я уже обещал армии, что офицеры никогда не будут стоять в очереди за жильем в этой стране. Всегда вы будете получать жилье, как только поступаете на службу в советскую армию. Это будет другая армия. Никто не посмеет критиковать ту армию. Это будет другое денежное содержание. Я это обещаю. Но я знаю, откуда взять деньги. Не за счет гражданского населения, а именно за счет другой внешней политики. Мы дарили, дарить мы ничего не будем. Мы вывозили и вывозим продовольствие, товары что широкого потребления Мы ничего больше вывозить из России не будем Мы ничего не будем поставлять в Союзные Республики До тех пор, пока в Россию не поступят товары Когда не поступят, тогда мы решим, что отправить в Союзные Республики и за рубеж Я хочу обратиться к интеллигенции Вас всегда ставили на третье место В этой стране всегда были на первом месте рабочие и колхозники Но Даже они недовольны, потому что они не стали гегемоном в этой жизни Мы все оказались жертвой этого режима Который продолжает деградировать. Поэтому представители интеллигенции, врачи, учителя, работники культуры, я знаю ваши проблемы. Я знаю эту низкую заработную плату. Я знаю, что вы получаете меньше продавца, меньше водителя автобуса. Поэтому в такой стране не может быть культуры. Не может быть нормального образования, не может быть интеллекта. Вот мы и деградируем из-за того, что мы, у нас проводится такая губительная социальная политика. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Именно то решение национального вопроса, о котором я говорил, оно не возбудит ни ненависть, ни неудачу, ни провал Это тогда, именно при таком решении мы получим дополнительные деньги Нам нужно дешевое государство, сегодня у нас самое дорогое в мире государство и самая пагубная внешняя политика Владимир Волюфович, три минуты для ответа на вопрос телезрителей, пожалуйста К вашему отношению к молодежной политике, я обещаю молодым россиянам, что вся молодежная политика будет осуществляться непосредственно под моим руководством я бы проголосовала за вас, если бы жила в СССР. Ну что делать? Многие русские хотят проголосовать за меня. У меня целая пачка писем отовсюду. Они боятся вас. Я не боялся, я их просил. Направьте бюллетени всем русским, проживающим в территории СССР. Вас, ваши права и российская правительство нарушает. Голосую за вас. Голосовали за да, Гонсаху. Да, да, да. Голосую за вас. Хотела бы, чтобы были у вас помощниками Макашов и Тулеев. Я не возражаю. Пожалуйста. Что делать с чеченцами-мингушами, не отправить их снова в Среднюю Азию? Никакого переселения народов. Никакого. Все это прекратится, потому что я противник национализма в любой форме. Вы нам очень нравитесь, согласен. Таких много, я не буду повторять записок, которые в мою поддержку. Ваше отношение к закону о въезде и выезде. Полная свобода. Восхищен, это все благодарность. Никаких Курильских островов и а э, никому никогда. Если я буду президентом России. Ни одного метра советской территорию под юрисдикцию иностранного флага. Никогда и ни одного метра. Как защищать русских, права русских в южных республиках? Я уже говорил. Ответные меры и через экономику, без танков. насчет малых народов. Защищать все малые народы. Допустим, в Грузии это Абхазцы, Осетины. В Молдавии это Гагаузы, Болгары и так далее. По всей территории СССР. Все, кто подвергаются гонениям, геноциду. Все, кто жертвы этой новой национальной политики. Будут находиться под защитой президента России Отношения с, Как строить свои отношения с Проельсинским Верховным Советом РСФСР Если он не будет мне подчиняться, он будет распущен И вы изберете новый Верховный Совет Мне импонируют программы И так далее Если Грузия отойдет от России Как вы сможете защитить русскоязычное население в Абхазии Абхазия не отойдет Вместе с Грузией Абхазия присоединялась к России на вечные времена В 1801 году. Так что никто отходить без своего желания не будет. Все останутся в составе нашей страны. Если вы проиграете выборы, я их не проиграю. Проиграете вы, избиратели. Я подожду до следующих выборов. Но имейте в виду, если выиграет выборы Ельцин, то через полгода, через год в этой стране гражданская война и военный переворот. Вот это что вас ждет, если не я выиграю эти выборы. Территориальная проблема Ингушетии. Как и всех малых народов Северного Кавказа, на данном этапе я поддержу. Прямое подписание всеми национальными образованиями нового союзного договора. Но в перспективе, я уже сказал, губернии. Это будет снова Северокавказская губерния Единой России. 16 автономий. Не будет автономий. Будет 90 губерний на территории России. От моря и до моря. От Балтики до Тихого океана. И весь остальной вопрос будет решен внутри губернии. Благодарю вас, Владимир, а Владимир, раз, Владимир не будет. И Нагорный Карабах будет решен в течение одной недели. Уважаемые россияне, граждане России... Послушайте меня внимательно. В первые 20 дней моего президентства я издам только 4 указа. Первый указ это об отмене постановления подписанного Ельциным Силаевым от 23 мая этого года номер 513 о сворачивании всех социальных программ в России. У них нет денег. И как только вы изберете его президентом, он все свои обещания забудет и будет снова вас грабить. Вот это постановление о сворачивании я отменяю. Второе. Я обещаю вам, что я верну старые цены, которые были в стране по состоянию на 1 апреля этого года. Этот указ о повышении цен будет отменен. Этот грабеж будет прекращен с момента вступления в должность президента России. Я знаю, что вы хотите, чтобы были люди наказаны, виновные в том состоянии, в котором мы оказались. Я создам специальную службу и комитет по борьбе с коррупцией, особенно в высших эшелонах власти. И все высшие должностные лица будут привлечены к ответственности, в том числе за нарушение закона о выборах и за, за перерасход тех денег, которые были выданы на проведение этой избирательной кампании. Потому что когда кандидаты нарушают закон о выборах, то такой человек не может быть президентом, если он даже до избрания уже начал это нарушать. И четвертый указ будет о неукоснительном исполнении всех указов президента России. Вы знаете, что указов много, но не исполняются. Так вот, все должностные лица будут немедленно привлекаться к административной и уголовной ответственности от первого моего заместителя до последнего председателя Совета. Благодарю. Немедленно закон в России будет действовать во времени и пространстве на всей территории республики. Благодарю Это вас. Это я вам обещаю.